Хорошо. А болит постоянно правая нога? Не смог ходить. уже началось с этого? Перекоса нету в тазу. Нормально? Да. Головные боли есть. Лоб. Да. Теменная часть, затылочная часть. Есть височная. Такой. Вот. От вчерашнего до вот ночи. Uh -huh. Головной бол до сих пор вот не останется. Угу. Uh -huh. с, с вчерашнего мы... дня. Да. Uh -huh. И утром был этот... аварий, сильно. Uh -huh. Так. В какой области болит? Слева, справа? Сейчас я думаю, что вот здесь. Затылок. Это проблемы с носом есть у тебя? Проблема с носом. Перегородка переломана или постоянно? Ну точно не знаю, что. Гайморита нету. Вот Гайморита. Здесь в пазухах. Был 2008 годы, лечился. А лечил До сих гаймари. пор. Э... Ага. Мам лечил. До сих пор не болит. Но нос постоянно угу. закрывается угу. по ночам. У меня основная проблема угу. правая нога. Угу. Вот что с правой ногой? что стреляет, ну, а по менее... болит. А, болит постоянно правая нога. У тебя не менее нету в правой ноге, пальцы не имеют, И, не ну, пальцы вот холда быстро чувствует, да? Угу. Холодно постоянно. А -а -а. И вот это вот самый большой палец, У -у -у. вот так вот. Когда хожу, вот здесь У -у -у. будет болеть. А -а -а. Сама костика с У -у -у -у. фаланги, с плюс него. А mm. Это уже началось в 2012 году, утром хотел пойти на работу, да? mm -hmm. не смог ходить. Уже началось с этого. Mm. шее болит у тебя? Mm. Да. В шейном отделе есть? Mm. Вот. вот эту сторону. Так, тоже правая сторона, да? Mm. Да. Это уже вся, два вся, шея, вся шея, да, у тебя по правой стороне? Mm. Вот так вот, уже не смогу. Mm. вот а эту, эту сторону? сторону? В эту сторону, сторону нормально. Поврач, а шар, так... в ту не можешь. Угу. Если буду заниматься два потолками, что вот так два mm. часа буду работать, uh -huh. уже все, это будет болеть целую неделю. Так, проблемы с плечами есть у тебя? Близ, Близ. Есть. Здесь вывих или что? Ну, был сильный удар. Я думаю, что это... гематома, смещение. Смещение. Uh -huh. Здесь Ты предполагаешь, вес. что у тебя смещение? Mm -hmm. И болит в области ключицы. Не, не, здесь не болит, ну когда mm -hmm. будет нагрузка, да, uh -huh. болит немножко. А вот здесь уже вот два года назад mm -hmm. и здесь уже болит постоянно. Ну mm -hmm. не постоянный, когда mm -hmm. какие-то нагрузкой, а, что нагрузку ты дашь или да. вот так что-нибудь толкаю. Mm -hmm. Значит, именно только при нагрузке у тебя ну, да, да, вот беспокоит бывает. правое плечо, да? Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, у тебя <coughs> между лопаток болит? Есть боль? Между лопаток, Тревожит, да. не тревожит? Есть постоянный болт. На я... грудном отделе? Нет, здесь нет. Нету. такого чувства, что тебя ничего. спирает грудной. Клип. Здесь ничего да. нет, а угу. на спине есть. Есть. Между лопаток да, где-то? Да. Какое ощущение? Колит, иголкой воткнул Ну как да. Будто. Вот а такая я сам... симптоматика, да, да похоже. заниматься потом, ага. где, -то, где М -м, то есть ты сам делаешь зарядку, гимнастику ну, и да. тебе да. легче становится? М -м. Есть в пояснице боли, поясничная нел, поясница здесь. Вот у меня основной был, вот mm -hmm. ага, не садил. И ага. вот это часть. Вот. Mm -hmm. Значит, это у тебя пятый сочленение креста и пятого позвонка. Когда есть сделал МЧН. Невролог э, mm -hmm. сказал, что есть грыжа. Грыжа есть, маленькая. Mm -hmm. Ну, это можно исправить. Угу. Без операции, без ничего. Без операции можно исправить. Наверное, э, гимнастикой, лечением, физкультурой, да? Ну, они хотели, чтобы я этот, ну, лечился, да, в больнице. Угу. У меня не было просто положения. А, понял. Они лечился. Чем можно исправить? Как? Что ну, предлагали. Да. Он предлагал, что уколы делал? С уколом и. И грыжа пройдет, да? Нет, не пройдет. Я уже. Лет восемь мучаюсь этим болом, mm -hmm. укол делали временно, безбудущий. Пройдет месяц или работаю, что ему тяжелое начинается. Опять тебя беспокоит, тревожит, mm -hmm. если ты что-то поднимаешь, поднимешь тяжелое, потаскаешь mm -hmm. и начинает болеть. Mm -hmm. И ночью не могу спать от боли вот нога. Нога не имеет или просто ноет и болит? Постоянно болит. Болит, гудит, да, как Да. Mm -hmm. mm -hmm. А в ягодицу у тебя отдает, сюда стреляет, прострел? Есть. Ну, как объяснить, по-разному. По бывает, mm -hmm. Вот бывает, когда даже стоять не могу. Mm -hmm. В таких моментах. Mm -hmm. Когда буду работать в полу, да, плитка, манетка, что-нибудь. Сидя. Вообще уже не могу стоять. Mm -hmm. Затекает у тебя в ягодицах. Не могу стоять. Не Новороссийске я был в Геленджиках. Mm -hmm. Ну он стоять. туда сюда и вообще не помог. Вообще не помог, Да, три дня я был там. Угу. Ну легче хоть стало? Нет, вообще нет? ничего не чувствовал. А что что делать? Ну, Я смотрю ваше видео, да, он тоже так, ну не так сильно. <систит> он круг туда-сюда, и как будто у меня пятый или шестой вот позвоночник здесь скрил. <систит> <систит> у, у меня болит вот эта точка, -то но... Поясница. У вас в позвонков или 5? Ну он так объяснит, что вот шестой песнице, позвоночник. Именно я имел в виду крестец. Здесь есть один Точка, который... Ну, сейчас описание посмотрим. Что да, вот. Признак остеохондроза поясничного отдела позвоночника. Задняя грыжа межпозвонкового диска. L4, L5. Левосторонний сколиоз у него. Ну такой да. сколиоз приличный у него тут. Видно, он прямо на снимочке. Да. Смещение даже есть у него. Вот. Так, ночью болит нога, да? Mm. Бредные привычки есть на свай с сигарет? Нет, нет. Ничего. Курю, не пью mm. вообще ничего. На свай закидывают. На свай точно нет. Не нет, нет. Хронические заболевания есть у вас? Нет, по-моему. Нету никаких. Нет. Туберкулез. <coughs> нет такого нет. Проблемы с ЖКТ, язва. Mm. Ничего не беспокоит. Не знаю, только вот и жжемом очередь. А, не не постоянно, а так. Mm. Ничего нету. Операцию на что делали? Грыжу. Грыжи оперировали? Паховую. Паховую? Ну, да. Паху, Паху. Паху Сетку поставили? Нет. Сетку не стали арми ар это, армическую? Нет. Ничего не поставили, просто... Просто удалили и зашили? Они сеточкой сделали, да? И угу. завязали. Ну, как весили просто. Повесили. Вот почти год. Вот здесь мы вообще один ребро. Когда это дальше уже будет болеть вот здесь. Внизу под ребром правая сторона. Да, да. Поэтому у вас изжога. жога, у вас проблемы с печенью без mm. жёлчных пузырей, чтобы там вот. Вот. Лепешки, наверное, едите, да? Лепешка, лепешка. Ну вот болит, вот. А, Сахарная один... часть сахара пьет наверное, да? Постоянно. Постоянно. Конфетки, печеньки нет, моменты, да? Нет, не надо. Имбирь, лук, да. да? орешки, сахары, да? Есть такое? Mm -hmm. Здесь задает, вот с правой стороны. Сейчас пройдем по точкам, mm -hmm. по шкале от, от 1 до 10. Mm -hmm. Скажите. Свое ощущение. Вдох. Здесь? Есть. Yes. Сколько? Четыре. Четыре. Здесь? Здесь чуть мало. Хорошо. Ну, когда нажимали эту сторону, боли, болит эту сторону. Ага, отдает вам в эту сторону. Да. Угу. При нажатии левой стороны да. отдает вам в да. Хорошо. Вдох. Выдох. Здесь? Ну, считаем, что один. Здесь? Здесь тоже так. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? А здесь есть немножко один. Здесь? Нету. Здесь? Нет. Здесь? А здесь угу. Ножки ровные, хорошие ноги у тебя. Перекоса нету в тазу. Хорошо. Вдох. Выдох. Раслай, прослай. О, как хорошо. Вдох. Выдох. Раслабь, просла. Ой, как хорошо. Видишь, у здесь вот. Выдох. Еще раз. И... О, хорошо. расслабили Вдох. Выдох. Расслабь, расслабь. Расслабь. Расслабь. Здесь больно? Нет. А с этой стороны? Ну, нет. Вот здесь. Вот здесь вот. А здесь нету, а здесь чуть Вот здесь? Ну, да. А здесь нету. Нет. Но спазм у тебя здесь сильный. Здесь мягко, чувствуешь, а здесь спазм. Нет. Видишь какой. Кинки росла Хрустит. Откинь, откинь, откинь. О, хорошо. Росла, расслабь, расслабь. Вдох. Выдох. Хорошо. Где? Хрустнула? Шея. Шея? Да. В груди. В груди не было, только шея Только шея, да? Тут очтитель. Хруст. Сделай вдох. Выйдем. Хорошо. Отлично. Хорошо. Хорошо. Хорошо. О. О, сейчас мягкие. Видишь, как стало? Мышцы мягкие стали. Здесь больно? Нет. Здесь? Нет. О. Видишь, что хорошо. Прошла, прошла. вдох. Выдох. здесь вот, вот часто вот мы сейчас ее поставили у тебя на стоп сейчас поставили на место его Мошцы хорошие. Мышцы плотные, хорошей. Дох. Дыши, дыши. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Молодец. Итак, по точкам пройдемся. Здесь. Считаем, что тут нет. Нету, да? Здесь? Нет. Нету. Нету ничего. Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нету. Здесь? Нет. Здесь? Нет. И вдох. Выдох. Хорошо. Нормально. Хорошо чувствуешься? Хорошо да, чувствуешь. Вас. Нормально? Да. Зып. Вдох. Раслабь, прослай, прослай, просла. О, как хорошо. Вдох. Выдох. Вдох. Еще. расслабляй, расслабляй. Выдох. Хорошо. Молодец. Отлично. Не сопротивляйся, расслабься. Раз, два, О, вот это лучше, это да, три, четыре. голову голову тоже опусти вот. хорошо молодец. Все все встаем. и так. Сейчас после правки будет адаптация, адаптация организма. Будет организм перестраиваться, вся система будет перестраиваться. Будет немножко головокружение, изменение в сторону, улучшения зрения. Будет легкое ощущение дезеронитации, пробелы осознания будут. Ничего страшного, не пугаемся, это адаптируется организм. Адаптироваться в течение 7 дней будет ощущение ОРЗ, ОРВ. Легкая будет температура, не пугаемся, ничего страшного, это будет общий такой дискомфорт. Пачку соды пищевой купим, ага. пачку соды туда, так, с давлением все хорошо. Так, это скипар, скипидарная эмульсия для принятия ванны. Ага. Так, значит, пачку соды высыпаем в ванну, ага. вот я подчеркну, здесь укажу вам. Вот, так, с сосудистой системой нет у вас проблем? Значит, если проблем нету с сосудами, значит ванну делать 40 градусов. Вот, 40 градусов температура воды. Пачку соды высыпаете и два колпачка. Вот этой эмульсии наливайте. Два колпачка откручивайте и ванну. Размешивайтесь и ложитесь в ванну. Полностью весь погружайтесь. Затылочную часть тоже только чтобы глаза, нос да. и рот у вас находились на Да, да, да. да. Все остальное у вас да. будет погружено в воду вот. и лежим 15 минут отдыхаем таких процедур 10 через день после правки на четвертый день это будет 23 можно приступать к зарядке Вступаем. но здесь брошюрки тоже указаны какие зарядки что да. вам делать и потихонечку без надрывной выполняем не торопимся выполняем потихоньку обязательно тоже выполняем 3 валика Итак, у нас три валика Сворачиваем толстое большое полотенце под колени, угу. второе кладем под поясницу, чуть выше пупка. Ну поясница. видео у меня есть. Да, видео мы да. да, да, да. И под шею угу. подкладываем. И лежим так. Обязательно после работы можно каждый день практически это делать. Каждый день можно парить 15 минут ноги. Набирайте в воду горячую в тазик воды. И прям стопы туда опускаем и парим 15-20 минут. Это будет вас это расслаблять. Это каждый день, да? Да, это каждый день. Будет это вас расслаблять. Будет лимфа хорошо, отток отток крови от стоп подниматься вверх. Вот, будет хорошая циркуляция в стопах. Чувствуете усталость? А. Чувствуете нервоз какой-то? Пожалуйста. Можно принимать. Можно просто для профилактики это применять. Обязательно наладить питание, убрать жирное, мучное, печеное. Стараться кушать э, пищу, приготовленную в собственном соку, или же отварное, или же на пару. Также жареное. сильно жареное, жирное, вот это все убрать. соленое мучное, убра... э, очень сильно соленое тоже убрать. Сладкое убрать, мучное. Мучное можно мучное, кушать, но не жесткое, каждый день. Да? Омега-3, я вам пропишу. Это лекарство, да? Нет, это бат, это рыбий жир угу. омега-3. Так, и тут вот указано, как закрепить эффект правки. Все почитайте, все внимательно. Не торопитесь, не спешите. Все здесь указано у нас в брошюрке. Угу. Все, допивайте всё, воду да. и потихонечку проходить, перебивайтесь. Итак, вычиска из корни синюхи голубой. Она 10 раз мощнее Валериана. Это в качестве успокоительного. Пьем три раза в день. Три да, раза, раза в день, день и... да. до, еды. до еды. По чайной ложке. Угу. Здесь все написано. По чайной ложке. Без воды, без ничего, да? Утром. Не-не-не, на стакан воды. А, так на как на массе читаешь ты, да? Ну, да. На массе читаешь, здесь содержится спирт. Значит, в стакан круту, полстакана крутого кипятка нальешь. Угу. Вот, и туда ложку чайную, как раз в кипятке испаряется спирт. Спирт испарился, две-три минуты подожал, разбавил и выпил. Вот так. вот. Как Ты верующий человек, на вас читаешь, это все для тебя. Все, будьте здоровы, Спасибо вам огромное. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Для этого нажмите кнопку "Подписаться" под этим видео. После того, как вы нажали "Подписаться", нажмите на колокольчик